Привет, на связи как обычный Антон. В сегодняшнем ролике я подготовил для вас невероятные пушки Лего, многие из которых вы наверняка узнаете. Уверен, эти игрушки заставят вас удивиться, так что обязательно оставайтесь до конца. Ну а если вы захотите поддержать мои старания и ускорить появление новых видео, то не забудьте поставить этому ролику лайк, оставить свой комментарий и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. А также в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Ну все, погнали! Для фанатов игры Call of Duty я добавил в этот выпуск невероятно огромную пушку. В игре она носит название Trust Dying Aeronautic Model 23. Язык, блин, сломаешь, пока выговоришь. И представляет собой оружие для массового убийства зомби. На самом деле, по-простому ее можно называть пылесос. По своему принципу действия она его и напоминает. Оружие выполнено из 7500 кубиков лего и оснащено вращающейся моторизованной турбиной, которая активируется путем нажатия красной кнопки. По своим размерам пуха также напоминает какой-нибудь миниган. Во время использования держать такую громадину приходится за специальную рукоять, а для переноски предусмотрена ручка. Как по мне, ребята, это очень красивая модель, которая может стать изюминкой костюма для какого-нибудь ивента. А это очень крутой пулемет, который не только интересно выглядит, но и действительно хорошо кучно стреляет. Он состоит из съемного магазина, где умещается множество лего-снарядов, перезарядника, прицела, а также двух ручек, расположенных на конце, чтобы наводиться на цель. Для удобства прилагается специальная подставка, которая удерживает пушку и позволяет ею легко управлять. Получился пулемет по-настоящему большим, благодаря чему с ним будет очень интересно поиграть. Даже мне уже хотелось бы испытать свои силы. Кстати говоря, стреляет он с довольно приличного расстояния, так что можно собрать свою импровизированную мишень и посоревноваться с друзьями, у кого будет больше попаданий». А далее у меня идет нож-бабочка. И нет, он не из КС. Это невероятный скин ножа-шпиона «Черная роза» из игры Team Fortress 2. Выглядит он как заостренный с обеих сторон нож-бабочка с зубчатым лезвием, гравировками вдоль лезвия и символом злодея, обведенного в круг на рукоятке. В качестве цвета использован бордовый, что тоже смотрится весьма интересно. Фишкой такого экземпляра является то, что им можно крутить и всячески играть в руках, прямо как с настоящей бабочкой. При этом нет риска пораниться или же случайно попасть в человека.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 Не смог я не добавить в этот выпуск и крутое оружие от Нерф. Это бластер Маверик РИВ-6, представляющий собой необычный револьвер, который поражает своими впечатляющими размерами. Несмотря на свои габариты, Нерф Маверик удобен при стрельбе, прекрасно ложится в руку и обладает отличной точностью и дальностью стрельбы, что позволяет использовать его как в ближнем, так и в дальнем бою. Перезарядка бластера достаточно быстрая и осуществляется при помощи барабана, куда может поместиться сразу 6 патронов. Фишкой такой пухи является и то, что на нее можно прицепить один обвес, так как сверху на затворе есть тактические рельсы. Чего только не найдешь у Лего. И вот вам, пожалуйста, немецкий самозарядный пистолет Маузер К-96. Строгий, солидный, но зато сколько эмоций. Да, он не поражает своими крутыми принтами, да и удивить возможностями тоже не может. Но для любителей классики вроде меня наверняка зайдет. Он имеет курок, специальную планку для установки прицела, съемную обойму с небольшими патронами. В общем, все, что и полагается настоящему пистолету. Выполнен в черном цвете с коричневой рукоятью. Для любителей добавить что-то новое и как-то разнообразить оружие, имеет несколько вариаций сборок. Все можно трогать, крутить, отсоединять, нажимать. Короче, как мы любим. Ребята, а это еще одно оружие для ценителей. Представляю вашему вниманию пистолет-пулемет Томпсона, собранный из конструктора. Вы только посмотрите, какой он большой и крутой! В свою славу это оружие приобрело во время сухого закона в США, став самым распространенным и любимым не только среди офицеров полиции, но и членов различных американских преступных группировок. Оно имело ряд прозвищ – Томиган, Уничтожитель, Чикаго Стайл, Окопная Метла, Крошитель и много других. Согласитесь, довольно запоминающееся название. Это очень точное и скорострельное оружие. Игрушечный экземпляр удивляет ничуть не меньше и полностью оправдывает все данные ему прозвища. Он имеет классический окрас, сочетающий черную основу и коричневый приклад, рукоять и подствольную рукоять, служащую опорой. Поскольку на оригинальной модели использовался дисковый магазин, здесь он тоже выделяется своими размерами и формами. Стрелять такая пушка не умеет, зато эффект скидывает патроны. «Я поражен такой находкой. Лично для меня это определенно фаворит. А что вы думаете насчет Томмигана?» А это самый быстрый автомат, стреляющий резинками. Эта модель уже может удивить не только своими возможностями, но и потрясным видом. Даже несмотря на то, что она выполнена из кубиков, удалось добиться военного окраса. Резинки могут вылетать как поштучно, так и кучно, чтобы, например, пострелять в несколько целей. По размерам он тоже довольно большой, что наверняка понравится любому любителю военных штук. В качестве фишки стоит отметить то, что магазин легко отсоединяется путем нажатия кнопки и также просто защелкивается. А это еще одно очень крутое лего-оружие, которое было сделано по типу дробовика. Пушка очень эффектно раскрывается и заряжается, от взгляда на нее создается какая-то особая атмосфера. Модель имеет коричневый окрас, который отлично сочетается с черным курком. Здорово в ней и то, что пушка спокойно может заряжаться сразу несколькими патронами и стрелять на достаточно приличное расстояние, которого будет достаточно, чтобы оттачивать свое мастерство. Да, создатели определенно постарались, и у них получился клевый дробовик. Уверен, будь такой в продаже, он бы определенно пользовался спросом». Согласитесь, что было бы очень здорово создать игрушечное оружие из любимой игры при помощи Лего в реальной жизни. Именно так подумал и один умелец, решивший воссоздать свою любимую снайперскую винтовку из Call of Duty. Ему удалось максимально приблизиться к внешнему виду оружия, учтя все даже самые маленькие детали. Винтовка так же, как в игре, перезаряжается и способна стрелять на дальние дистанции. В этом ей, кстати, способствует установленный прицел. Модель получилась довольно габаритной и в то же время эффектной. С этим уж точно никто не будет спорить. А это установленный на треноге пулемет Лего с электрическим приводом от двигателя, вдохновленный эпохой Первой мировой войны. Сразу хочется отметить внешний вид оружия, он просто потрясающий! Изумительно были продуманы все элементы пулемета и собраны в одно целое. Это сделало его очень красивым и привлекательным. Еще больше атмосферы создает двигающаяся часть пулемета, при помощи которой можно стрелять в любом направлении. К сожалению, у парня не вышло стрелять, как он задумывал, и ему предстоит еще много работы. Однако, видя то, что ему уже удалось сделать, сомнений о будущем никаких не возникает. Ждем нового видео! На очереди самая сильная пушка из игры Rainbow Six Siege – АК-12. Пушка была собрана из отдельных частей, на каждую из которых создатель выделил не один час работы. Он продумал магазин, чтобы тот успешно снимался и одевался на оружие, сделал надежный курок, который еще совсем не скоро выйдет из строя, придумал предохранитель и многое-многое другое. Само собой, уделил внимание и всем деталям пушки, поскольку когда ты копируешь что-то, ты ну просто никак не можешь упускать ни малейшие детали, если ты, конечно, рассчитываешь на такой же вау-эффект. В общем, работа была проделана действительно титаническая, и парень непременно заслуживает лайка и уважения за свой труд. Следующим я спешу показать вам потрясную пушку, увидев которую впервые, я не сразу смог понять, что она сделана полностью из деталей Лего. Да, настолько она замаскирована. Это небезызвестное оружие АУГ, которое пользуется популярностью как среди военных, так и среди обычных игроков в любые шутеры. Сделано было оружие из темных деталек конструктора, чтобы сохранить атмосферу скрытности. Круто в ней то, что создатель использовал и обычные детальки не из лего, чтобы создать дополнительный антураж при игре с этим Ауг. Честно говоря, смотрится это все очень достойно, и лично я с радостью бы прикупил себе что-то подобное в коллекцию. Можно и перед друзьями похвастаться, и просто в качестве украшения дома оставить. Теперь предлагаю сделать перерыв на один пункт от обычного оружия и насладиться клевым танком, построенным на все той же основе детали Лего. Это модель известнейшего танка Т-34, дополненная прикольной подсветкой и радиоуправлением. Создавалась модель в несколько слоев, что говорит о большом труде создателя. Он особенно постарался и над гусеничным ходом, и над самой башней. Танк клево преодолевает любые преграды и имеет встроенный стреляющий механизм. Сделан он в серой расцветке, но несмотря на это все еще притягивает взгляд зрителей. Ну какой выпуск оружия без того самого p 90 Эта версия представляет из себя всеми любимое или наоборот ненавистное оружие, имеющее высокую скорострельность и кучность пуль, а также способны нанести больше урон, нежели обычный пистолет-пулемет. Этот P-90 оснащен крутым отверстием для захвата и приятным на ощупь курком. Создатели учили все механики оружия и сделали его максимально похожим на оригинальный вариант. Здесь сохранился и принцип его перезарядки, и внешний вид, и в целом все, на что вы только не взглянете. С цветом автор решил не придумывать и оставил его классически черным. Думаю, это было правильное решение. Если пулемет, который я рассматривал ранее, вас по каким-то причинам не смог удивить, то что вы скажете насчет этого громадного минигана? По словам автора, на его создание ушло более 220 часов и 320 деталей. Миниган может выстреливать до 2500 деталек за минуту. Вы только вдумайтесь в это число. Хоть это и игрушечная модель, но постреляв из такой вы наверняка могли бы почувствовать себя настоящим военным, защищающимся с какой-нибудь точки на земле, либо танка. Состоит это все из двух частей. Первая, само собой, миниган, а вторая – небольшой комплект с патронами. Хотя это еще как сказать небольшой. Там их просто огромное количество, чего хватит на получение моря положительных эмоций от игры. Оригинальная версия следующего пистолета-пулемета широко использовалась в войсках Великобритании на протяжении Второй мировой войны и войны в Корее. Она отличалась простотой конструкции и низкой стоимостью производства. Признаться честно, автору варианта из конструктора удалось в точности повторить все главные черты ППшки и преподнести их в каком-то новом виде. У стена МК-2 имеется рабочий курок, и он по-настоящему может стрелять небольшими патронами на приличную дистанцию с хорошей скоростью. Магазин нельзя назвать сильно вместительным, однако для игр дома или на даче этого вполне достаточно. Отдельного внимания заслуживает система перезарядки, имеющая не такое простое строение для ее реализации путем Лего. Однако и с этим создатель успешно справился. В общем, от меня он точно заслужил лайк и уважение за проделанную работу. Думаю, вы со мной согласны».